Всем привет с вами я делит и снова у нас у меня видео на канале снова видео это про то что я я тот раз еще как-то сидел, придумывал контент на youtube Тогда то еще создал канал с короткими видео как на тикток как на это короче шортс канал создал вот этот вот шортс канал который вы видите на экране и вот я хотел бы вас туда всех пригласить там будут мои из Инстаграма публиковаться видео войны всякие короткие видео будут публиковаться уже публикуются уже несколько видео там есть который набирает хорошо так просмотров так что я хотел бы вас туда позвать так как я недавно этот канал создал мало там подписчиков нужна ваша активность там лайки комментарии нужно все все, вы делаете, как на этом канале. Так что, добро пожаловать в мой новый мир. Так что, давайте.